Только что в машине скорой помощи вот на выставке сняли кардиограмму. Вообще я периодически снимаю кардиограмму, но здесь интересный прибор, такой кардиометр МТ. Насколько понимаю, беспроводной, небольшой приборчик. Очень интересно, сразу же выдает автоматическое заключение. Ну и плюсом стандартная кардиограмма. Все хорошо. в скорой помощи зарегистрировал мне электрокардиограмму с помощью прибора кардиометра МТ. Сама процедура заняла довольно непродолжительное время. Съемка ЭКГ длилась около полуминуты, после чего ЭКГ была мгновенно передана и безошибочно в дистанционный консультационный центр, где врач-консультант ее проанализировал. И сообщил, успокоил меня, что мои боли не связаны с заболеваниями сердца или сердечно-сосудистой системы. Вы увидели, насколько все оперативно. Первое. Компактный прибор без длинного провода. ЭКГ снимается моментально с высочайшим качеством. Теперь тут же может быть оказана консультация дистанционно опытным кардиографом, которого нет на месте. Так можно поступить в любом случае, когда, скажем, катастрофа, когда... К пациенту с инфарктом выезжает неквалифицированная бригада скорой помощи. Когда сам пациент следит за своим здоровьем, он может проделать это все самостоятельно. И во многих других случаях кардиограмма фактически, электрокардиография, обрела совершенно новые качества. Она обрела второе дыхание.